привет! Меня зовут Алена. Я тут уже немножко приготовилась и сама сделала. Сегодня я расскажу вам, как стать русалкой. Нам понадобится свечка. Вот видите, ракушка. Как у вас русалки. вот Ложим на девочку, на такую, которая русалка. Подсолнечное масло понадобится, перец. Сахар мастеры, любые которым вы хотите видеть свой хвост, соль, листки бумаги а, и петрушка. Подсолнечное масло сюда мы идем. Пять щепоток сахара, три щепотки соли. Перемешиваем. Дальше. Вот я разорвала листочки. Тут уже сама. На первой половинке листочка мы их рвем вот так вот. На первой половине листочка мы пишем. Я всегда была, я буду русалкой, я буду всегда ее. И я. И я ну, короче, я буду русалкой. Я буду всегда ее. Я хочу быть ею. Я, я хочу быть русалкой. Так, значит, дальше. Ну, эти листочки. Вот сюда. Вот. Вы много не надо ничего класть, а то вы не поместите листочки. Вот так вот по одной, это а не очень. Еще вам понадобятся спички, забыла сказать, чтобы, конечно, зажечь свечку. Берем один свой волос. Вот. Сейчас я его... не меня длинный очень. Их у меня, их можно и не рвать. Можно пока вы все делаете. Они у вас, я думаю, попадают. Вот. У них тут уже три штуки. Кажется, как будто больше. Они у вас попадают, поэтому вы, ну, когда идете, они у вас падают. Поэтому можно и не рвать. Складываем, складываем, складываем. Все. Так, берем ложку опять же, проталкиваем. Перемешать. Старайтесь. Берем еще соли для штуки, для Две щепотки суток. Сахар еще 2 щепотки. Петушки. Вдаливаем. Вот так вот. Постарайтесь все это перемешать. Это внизу. Тренишиваем. Надо, чтобы петрушка пометила. Вот тут вот. Дальше. Дальше свечка. Вот она свечка. Сейчас я возьму спички. Вот спички. Беру. Вот, приподниму сейчас тут. Вот. вот это вот где зажигать. Такую надо свечку. Зажигаем. Ну потом будете обладать, какой хотите даже. Перец нам понадобится, чтобы потом эту свечку потушить. Посыпать немножко перца сюда, капельку прям вообще. Вот. Потом говорим три раза. Это вот смотрите у меня часы сейчас. Можно в 12 часов дня это все сказать, а в 12 часов ночи мы будем это мазать на ноги, свое средство. Вот в 12 часов дня вы говорите вот такие слова. Я теперь русалка, я больше не человек. Первый раз. Я теперь русалка, я больше не человек. Второй раз. Я теперь русалка. Я больше не человек. Говорит свой да. Я хочу, чтобы у меня был да. Управлять огнем, водой, воздухом, льдом. Перец. Перец вот этот. Видите, какие искры. Так вот, старайтесь потушить. Берем ложечку, у вас тут должно остаться всякого, если не осталось, и поливаем, поливаем, поливаем. Вот, мы потушили. В 12 часов ночи вы должны это все намазать на свои ноги. Чтобы не спать испачкать кровать, обмотайтесь в какой-нибудь пакетик, обмотайте свои ноги или в полотенце. Все, всем пока. До следующей встречи.